Всем привет, сегодня будет необычный выпуск, время полчетвертого утра, но мне что-то не спится, я решил записать недельный отчет. Я промотал свою историю ютуба на 4 года назад и увидел, что там я записывал еженедельный отчет однажды. Довольно интересно было послушать его снова. И я решил записать снова такой подобный отчет. Сложно вспомнить, что было на этой неделе, потому что голова моя что-то не варит. Очень плохо башка варит, реально. Отмотал свою историю ютубчика на 4 года назад. Очень долго мотал. Там нет функции указать месяц и год нужный. И вспомнил, как я приводил себя в порядок. Вот я промотал на август 2018 года. Там я помню в Москву гонял на Лифане друга, чтобы купить себе новую тачку Dodge. И в кадре примелькнула баночка гуараны. <смех> вот. Думаю, наверное, стоит попробовать снова аккуратно гуарану. Также, помнится, выстраивал себе режим дня. То есть я ложился в 9 вечера, вставал в 4 утра. И у меня уже в 5 утра начиналась работа, потому что я работал в Гонконге. Точнее, на Гонконг, удаленно. Сейчас, конечно, у меня такого графика нет. Сейчас у меня скорее сдвинут вправо. Графика не влево. Но, тем не менее, сейчас я снова выстраиваю себе режим дня. Ну, сейчас, конечно, уникальная ночь какая-то. Мне не спится. Но... Семь ночей до этого я нормально ложился спать и вставал сам по себе где-то даже порой в это время, вот в полчетвертого утра сейчас у меня, но в основном это было 5 утра. Я вставал сам по себе, ну, где-то даже за минут 10 до 5 утра. С утреца стараюсь сходить в душ, причем душ... Сначала теплый, потом холодный. Пролистав ютубчик назад, я вспомнил, что было время, когда я сразу холодный душ принимал. То есть я прям встаю и тут же врубаю холодный душ. Сначала это было как бы дико, потом я к этому привык. Помню еще времена, когда я жил на Филиппинах, и там просто... Была такая дешманская квартира, что там не было вообще горячей воды. Ну, холодная вода, конечно, там была не так, как здесь в России. Там была холодная вода, это как такая теплая вода, короче. То есть, ну днем она теплая, нагревается, вечером она такая прохладная, но не морозная. Вот, но зато здесь есть такая возможность принять как бы морозный душ. В принципе, от этого не умрешь. Зато будешь чувствовать себя прям бодрячком. Это прям точно. Э -э ну, вряд ли, конечно, голову помоешь под холодной водой. Это уже долгий процесс. Также вспомнил, что с утреца я бегал. То есть, прям сразу же выходил на пробежку. Достаточно долгие пробежки там были. Тогда я еще не курил вот Сейчас у меня сигареточки электронные. Не могу никак от них отказаться. Но было, кстати, время, когда я курил. Это был какой год? 2017. И тогда я познакомился с одной девчонкой. И она была спортсменкой. Наташа, привет. И просто... Она меня вообще никак не принимала курящим. И, собственно говоря, мне пришлось бросить курить. Вот. Тогда я еще подсел на бег. Надо, надо взять все самое лучшее, что было в прошлом. И на базе этого построить будущее. Ну, что еще можно отметить на этой неделе, прошедшей? Собственно, я зарегистрировал себе магазин на Озон. И вот сегодня, точнее вчера, уже выбрал себе товар, который буду продавать, первую позицию. И перекинул 45 тысяч рублей через одного посредника. Ну, то есть, на счет посредника. Вот, как только бабки дойдут, я сразу закажу, ну, то есть, передвинул. Мой заказ на товар. Как бы следующий статус. Ну, да. Э, вчера также посмотрел один видосик, интересно, на ютубчике. Про то, как один человек э, за полтора года поднялся до оборотов 4 миллиона рублей на Озон. Вот. Очень интересный выпуск. В отличие от других аналогичных выпусков. Там прямо такой спокойный Чел. Спокойный пацан, такой рассказывает, прямо логически очень все понятно. И э, действительно, я вот лежал после этого, вот сейчас вот спать что-то не удалось, я лежал такой в кровати, думал, блин, а как? 4 миллиона рублей оборот в месяц, это вообще как? И вспомнил, что он сказал, что у него сейчас 250 позиций, то есть 4 миллиона. Делим на 250. Это что получается? В месяц с каждой позиции... Блин, башка вообще не работает. Так, 250 позиций. По 1000 рублей это 250 тысяч. По 10 тысяч рублей это... Два миллиона пятьсот. Ну, короче, где-то миллионов по тринадцать, по четырнадцать, по пятнадцать. Ой, точнее тысяч. То есть, вот по пятнадцать тысяч рублей в месяц у него будет крутиться. В принципе, то, что я сейчас заказал на сорок пять тысяч рублей товара, скорее всего, там, четыреста единиц, они у меня продадутся где-то за полгода. Ну, я, конечно, не имею опыта. Вот. То есть, возможно, с этого набора товаров, короче, с этой единицы товаров, с этой позиции 45 тысяч, закупе 400 единиц, у меня как раз-таки будет набегать порядка 15 тысяч оборотов в месяц. Вот, Надеюсь, конечно, что лучше. Надеюсь, что будет 45 тысяч рублей в месяц. Но... Короче говоря, нужно набирать ассортимент. Этот чел на ютубчике сказал, что в принципе есть два пути. Первый путь это прокачивать какой-то небольшой ассортимент, чтобы он в топе был, в общем. Либо просто расширять ассортимент. То есть вот у него сейчас 250 позиций. Соответственно, 4 миллиона рублей. Блин, будет у него 2500 позиций, будет у него 40 миллионов рублей в месяц. Такая логика. Это, конечно, все занимает время, чтобы выбрать товар. Но я в принципе согласен. Не нужно ограничиваться, наверное, одни одной какой-то позиции. Поначалу нужно, мне кажется. Ну, дальше продолжать просто шерстить 1688. Сейчас я пока что ищу путем, как бы, ну, мне там друг скинул список из 200 товаров перспективных. Вот. Я их нашел. Я... я выбрал один, интересный мне. Э -э нашел его на Озон. Карточку товара заскриншотил. И вставил на сайт 1688. Посмотрел и нашел поставщика. Там поставщик с самым большим оборотом, короче. Вот, собственно. И все. То есть я... Получается, что я буду продавать товар, который уже и так есть на Озон, вот. А если пойти по другому методу, воспользоваться поисковой строкой и прямо вбить на китайском языке какой-то товар... Ну, короче, можно там просто полазить и выбрать интересный товар и в итоге его заказать. Вот, может, даже его еще пока нет на Озон. Вот. Ну, в общем, в этой теме начал двигаться наконец-то. По работе, в общем-то, ну, работал. Да, кстати, эта неделя была какой-то рекордной по количеству часов за последнее время. <coughs> Это все, конечно, не сравнится с теми временами, когда я работал на двух работах. <coughs> а закончил я работать на двух работах... Вот октябрь был последний месяц, то есть в ноябре я уже не работал на двух работах. И с тех пор как-то вот ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, уже пять месяцев как бы. То есть, ну, как-то расслабился, короче. Расслабился я вообще прямо. Я думал, намного больше успею сделать за эти пять месяцев. Успеть, я думал, успею еще поработать над своим собственным приложением, чем заняться сделать еще приложение моей сестре, продвинуться. В общем, в итоге ничего не сделал вообще конкретно. Где я пропадал? Просто какая-то прокрастинация, короче. Какой-то просмотр ютубчика бесконечный, просто чтение новостей этих. Вот. Девушка еще тут была. В этом городе жила. Со мной жила тоже. В общем, куда-то время ушло. Абсолютно жалко. Сейчас хочется наверстать скорость какую-то. Uh, считаю сейчас несколько направлений. Это нужно. Ну, и по работе там задачки приводили. И свой проект хочется продвинуть дальше чуть-чуть хотя бы. Mm, и там для сестры тоже продвинуться фактически. Ну и на зоне, как на новом таком поприще. Хочется тоже сделать какие-то успехи. То есть, ну, не знаю. Собрать хотя бы ассортимент из перетоваров. Причем. Сейчас каждый из этих товаров будет мне доходить полтора месяца, наверное. Раньше не стоит ожидать, соответственно, сейчас я вкладываю как бы деньги в товар и они просто замораживаются на полтора месяца. Надо это учитывать и, возможно, какую-то хотя бы одну позицию здесь где-нибудь найти локально. Где-нибудь, не знаю, какого-то поставщика чего-нибудь найти, например, там, не знаю, тех же самых носков которые делают у нас в соседнем городе. Можно, к примеру, прям сгонять на фабрику и, в принципе, уже уехать оттуда с носками, короче. С, с какими-то ни было. Главное, чтобы была оптовая цена, чтобы можно было на нее хотя бы X2 накрутить Вот. и продавать носки. Собственно, мне кажется, вот так надо тоже сделать. Чтобы как-то это все быстрее запустилось, чтобы не ждать слишком долго. Вот, еще думаю, может быть вернуть свой бывший образ. У меня здесь была такая усы, борода, в общем, посмотрелось неплохо, разнообразие какое-то. Вот, то есть, ну, у меня же длинные волосы. Кстати, я еще использовал в то время пенку для волос. Сейчас я использую только лак. Да, как, как ну, когда длинные волосы, как бы приходится что-то как-то укладывать их, особенно когда они кудрявые. Вот, были бы у меня, может быть, прямые волосы длинные, то я бы ничего, наверное, не использовал. Вот, ну, это все повелось... Это все пошло с Америки. Когда я, когда я в Америке побывал, и там увидел, что там все эти латиносы, короче, свои волосы там гелями укладывают и выглядит прикольно. Я подумал, а чё? Прикольная тема. Вот, и начал тоже так же <coughs> свои волосы укладывать. В принципе, ну, прикольно получается, короче. Сейчас я их маслом укладываю. Вот. Масло плюс лак. Ну, короче, пенку нужно снова попробовать. Было прикольно. В общем, такие какие-то дела. Вот. Кстати, еще вспоминается... Вспоминается то, что я... Четыре года назад, вот как раз-таки, когда у меня был какой-то пик производительности, я помню очень много вел календарь, то есть в календаре буквально учитывал поход в качалку, я даже там завтрак учитывал свой, типа там каждый день завтрак, вот. А еще я вспоминаю, что когда я работал, ну, во времена авиаселс, там был один чел, основатель одной из авиакомпаний, <coughs> ну не то чтобы авиакомпании, типа агентств, короче, вот, он <coughs> Я когда с ним рядом сидел, как бы у него так раз, типа, хуякс всплывает, короче. И, ну, из календаря напоминание такое. Обед, короче. Э Или там ужин. Ну, и события календаря, они, как правило, всплывают и остаются на экране. Ну, короче, очень удобно. Прямо вот у меня сейчас, допустим, часы. И на часах всегда календарь как бы видно. Во сколько там у тебя обед? Потому что питание... Тоже как режим дня, как вот сон нужно выровнять, чтобы ложиться спать в одно и то же время и вставать в одно и то же время. Также нужно и питание привести. Вообще все, что связано с организмом, как какое-то питание, питание сном, это все влияет на какие-то гормоны там. Ну, в общем, я сейчас чувствую, что у меня что-то по гормонам не то. Например, вот что я сейчас не сплю? Да потому что у меня тупо мелатонин не вырабатывается. Вот, мелатонин чем у меня не вырабатывается? потому что не вырабатывается серотонин, а, вот. а серотонин у меня чего не вырабатывается. Вот, соответственно, поэтому я и как бы чувствую себя каким-то, ну, подтупливающим. В общем, нужно все эти гормоны привести в порядок. Этому еще способствует, кстати, спорт, то есть физкультура. Выйти на пробежку, да хотя бы на прогулочку в бодром темпе, хотя пробежка, конечно, намного эффективнее. Велосипед, кстати, тоже. Я вот однажды... Был у меня такой день здесь, на этой неделе, когда я просто вышел, ну, у меня закончилась, соответственно, курилочка, я решил себе такой устроить квест, типа, «Так, Сань, хочешь покурить? Возьми-ка на велике, прокатись до этого магазина». А там ехать надо было километров 5-6. Еще снег такой рыхлый, короче, очень долго. Пришлось два часа целых, то есть ушло два часа целых, чтобы доехать туда и обратно на велике. За -за -за Зато я вообще прям за -за -за затонизировался. И домой, когда пришел я прямо почувствовал какой-то буст в мозгах. Вот. То есть не кофе, не ни гуарана, ничего, а просто вот, ну, проветрится на максимум. И это прям дает мозгам, короче, буст. Вот. А, <coughs> ну, Еще, кстати, вспоминается, что на этой неделе я попробовал uh, поработать в машине. Единственное, что это нужно было это все скомбинировать опять-таки с физкультурой, то есть я там припарковался возле торгового центра Ёлка, а мне там нравится, что там есть в торговом центре туалет, причем в самом торговом центре очень мало народу, мне сейчас как бы не нравится, но я сейчас стараюсь избегать мест, где много народу, у меня какая-то появилась какая-то социофобия, фиг знает, короче, что-то как-то напрягает количество народу, вот. и там есть где поесть. Там есть и пятерочка, там есть. И там есть кофейный автомат. Ну, 150 рублей за кофе, конечно, много. Там есть и какой-то товары магазин, где можно там всякие ручки, блокнотики, если вдруг надо что-то пописать. Компакт-диски, кстати, вот там дешевые для музыки. Ну, у меня же в тачке только компакт-диски проигрываются. И радио. Вот. Ну, и я, в общем, попробовал... В тачке снова как бы поработать. Да, ну, не получилось особо сконцентрироваться, как-то, не знаю, не вошел какой-то драйв. В тачке что хорошо, то что там очень крутая акустика, и там как бы музончик можно прям врубить. Он прям такого тембра, то есть там очень маленькое помещение получается в машине, и поэтому колоночки так звучат круто. Здесь вот, допустим, у меня колонки помощнее даже дома стоят, но зато помещение очень большое, поэтому звук, ну, как бы недостаточно крутой. Не буду же я на полную катушку врубать, как бы здесь. Мне, как сказать, ну, мне смущает то, что там, как сказать, ну, соседи слышат все такое. А в тачке никто тебя не слышит. Да даже если слышат, то это на улице. Это окей. Ну вот, короче, такие дела. Сейчас у нас понедельник кончился. Вторник у нас наступил. По факту я уже в это время вставал. У меня сейчас в календаре запланировано, что типа в 6.30 я иду в качалочку, но чувствую я, что после бессонной ночи делать там будет нечего. вот. Поэтому, возможно, пойду где-то ближе к вечеру. Также, кстати, еще раз отматывая время назад, на 4 года, помню, как вся моя квартира, которую я снимал, была обклеена какими-то надписями, короче. То есть, какими-то себе самому напоминаниями. Типа, там, трать меньше денег, там, типа, сконцентрируйся на работе, там, что-то еще, короче. Какие-то китайские иероглифы везде. Это тоже китайский учил. Сейчас я к этому вернулся, кстати, к китайскому языку и прямо понял, что он мне нужен. Потому что вот сайт 1688, там все на китайском. Было бы круто, если бы я мог читать эти китайские иероглифы без переводчика. Считай, насколько бы я круто гуглил, например, да? Потому что полюбасу есть какие-то локальные нюансы, которые просто переводчики особо не подскажут. Вот. Ну, в общем, у меня все было обклеено каким то надписями. Вот я сейчас взял листочек А4, написал маркером и скотчем наклеил просто тупо на стену. Здесь, в этом таунхаусе, куча всяких стен пустых, где прям напрашиваются какие-то такие заметочки. Вот. Я, ну, я наклеил заметку про то, что мне нужно как бы постараться наработать 10 экстра часов на работе. Но ну, у меня на работе оплачиваются часы. Чем больше часов, тем больше денег. вот, И у меня как бы есть такая возможность немножко больше поработать, чтобы больше заработать в этом месяце. Вот. Поэтому нужно вот сегодня последний день. Соответственно, ну, у нас тут как бы платежный период с 15 по 14. Вот сегодня как раз 14. Собственно, последний день. Поэтому сегодня надо будет. И, наверное... Блин, сегодня погода, конечно, говно полное. Но вроде как днем будет солнечно. Вот, поэтому я, скорее всего, возьму тачку. Да. Оденусь так, чтобы можно было побегать. И куда-нибудь в центр города, там, где можно нормально побегать, вот, пробегусь под какой-нибудь ютубчик. Я нашел канал, очень крутой. Там мало подписчиков у чувака. Что меня удивило. То есть там где-то 4 тысячи подписчиков, соответственно, как будто у меня сейчас, допустим, тысяча, а у него 4000 то есть, да? и просмотров тоже не так много, то есть там, ну, в среднем где-то тысяча-две тысячи на каждом видосе просмотров, mm -hmm. uh, ну, вот я у него как раз-таки, мне друг скинул видос вот про, ну, да, про, про Озон, про, про то, как чувак на Озоне вот вышел на, на 4 миллиона в месяц оборота. И мне прям так зашло, прям вот, намного отличается от всех остальных выпусков, прям без, без воды, без ничего, прям конкретно, такой, такой спокойный пацанчик. Вот как будто бы мой друг прям общается, вот, просто вот какой-то такой, вот. Эм. Ну, я прокрутил, естественно, я прошерстил его канал, и понял, что он начал вести его больше года назад, Первый видос у него был 8 месяцев назад. Всего видосов там у него примерно 10 штук всего, может, 12. И на каждом видосе мало комментариев, типа там, ну, не знаю, 50-60. Вот, лайков не так много. Ну, в общем, канал очень похож по статистике на мой. Ну, как на мой? У меня видосы такие, что как бы... У него на тему бизнес, у него на одну и ту же тему все видосы. Вот у меня вот, допустим, прошлые видосы были про Озон, там до этого было вообще просто про мою жизнь, до этого вообще дав давно было про бомжевание, поэтому сейчас, наверное, все подписчики как бы в недоумении, то есть, что он вообще бомжует или что, или он там жизнь свою показывает, или он там на Озон решил, или он про программирование вообще видосы пилит, или там про свою подружку, вот. Или просто про какие-то такие заметки. Хм. Быть может, стоит как-то то ли новый канал завести, то ли на этом канале все видосы почикать, скрыть и оставить только на какую-то одну тему. То ли просто дальше вести канал, фиг знает. Со временем, может, наберутся. Мне самому как бы нравится свой канал пересматривать, то есть... Ну, я, допустим, вот сейчас отмотал назад на 4 года и увидел такие прям перлы, прямо. Такие жемчужины, короче. Там видосы прям, капец. Я смотрю на себя сам и думаю, блин, Сань, давай, типа, ты же нормальный чел. Как бы. ну, приди в форму, ты же Я как бы Посмотрел на себя самого. Удивился, блин, это что, я, что ли? Хм. Вот. Поэтому советую вести канал на ютубчике, ну вот, я его начинал как просто какое-то хранилище видосов. Потому что, ну, на айфоне можно видосы, конечно, хранить в облаке, в iCloud, но ты не будешь их так просматривать, как бы. Там все в куче, там какие-то короткие видосики, ни о чем. А на ютубчик ты выкладываешь, это, там прям целое событие. То есть ты поставил камеру на штативчик, там что-то рассказал, вот. и как-то оно по-другому воспринимается. Плюс ты можешь в компа зайти, легко и просто. С любого компа вообще. Там свинды, не свинды. Даже на телек можешь закачать. Ютубчик свой логиницы и посмотреть все свои видосы, когда тебе станет скучно, или там какая-то хандра на тебя нападет. В общем, рекомендую такую практику, как бы на ютубчике просто выкладывать видосы. Не обязательно их вообще выкладывать на публику. Там есть настройка выкладывать для себя чисто. Приватные вообще можно выложить. То есть даже по ссылке нельзя будет никому скинуть. У меня такие видосы тоже есть. Хм, их довольно много. Вот. В общем, наверное, на этом все. Это было у нас 14 марта 2023 год. Мне 34 года. Да, в этом году исполняется 35. Такая серьезная цифра. Надо что-то с этим делать. Поставил на этот год, кстати, цель себе э, увидеть на своем счету цифру в 2 миллиона рублей. Вот, в этом году я уже видел цифру 1 миллион рублей. Или это было в том, в том году? по в том году это было, да. Вот, была прям цифра такая, миллион рублей на моем счету, просто на дебетовой карте валялась. Вот, сейчас у меня меньше уже. Сейчас даже меньше ста тысяч рублей на этом счету осталось, короче. Все бабки куда-то там раскидал. Так что, такие делишки. Ладненько, на этом все, ребят. Заканчиваем. Вот, я тут находился в это время в туалете.